Узнай о лучших бьюти инновациях, попробуй яркие новинки и воспользуйся выгодными предложениями каталога номер пять 2018 года. Закажи и оплати на сумму от 999 рублей по этому каталогу и получи купон «Весеннюю скидку минус 50% с 9 по 29 апреля» на парфюмерно-косметическую продукцию и косметику для дома из каталога номер 6 2018 года. А также акция «Любимые продукты». Заказали средства по уходу за кожей лица на сумму от 999 рублей в каталоге номер 4 – не забудьте воспользоваться скидкой «минус 50%» на любое средство по уходу за кожей и лица из этого каталога. Твори вместе с нами добро! На сегодняшний день уже более 175 собак-помощников возвращают людей к полноценной жизни. Благотворительный проект «Солнечный пес». Проект компании Фаберлик и благотворительного кинологического центра Собаки-помощники инвалидов Часть средств от продажи продукции из коллекции Солнечный пес Будет направлена в учебно-кинологический центр Собаки-помощники инвалидов Вот такие милые а, игрушечки И а, средства от них частично пойдут А для новичков у нас особый подарок Присоединяйтесь к Фаберлик с 19 марта по 8 апреля 2018 года и получайте подарки. Сделайте и оплатите заказ на сумму от 1199 рублей с 19 марта по 8 апреля и получите подарок в следующем каталоге. А в подарок мини порошок стиральный концентрированный универсальный, артикул его 11599. Кондиционер бальзам для белья с ухаживающими компонентами, его артикул 11236. Влажные салфетки для удаления пятен, артикул 11128. И водный спрей антистатик для текстильных изделий, артикул его 11263. Вот такой вот классный подарок ожидает каждого нового. Стойкая крем-краска интенсивный сияющий цвет надолго. Технология Color Lock для закрепления цвета. Это экстрастойкий глубокий цвет. Это потрясающий блеск и мягкость волос. Уход с маслами. Попробуйте новинку всего за 129 рублей. Лови волну. Первое. Нанеси на влажные пряди крем для четкости контура завитка. Он не склеивает волосы и обеспечивает гибкую фиксацию, формируя локоны. Раздели волосы на пряди и накрути их на бигуди, начиная от корней. Зафиксируй бигуди, загнув концы внутрь, оставь пока волосы полностью не высохнут. Третье, сними бигуди, аккуратно распредели локоны и зафиксируй одну прядь невидимкой. Четвертое, зафиксируй прическу лаком для волос. Он обеспечивает сильную фиксацию и не склеивает волосы. Вот перед вами цены. И наша всеми любимая косметическая серия Oxiology легендарный кислород технология 4D Target четвертое поколение. Активируйте эффективность своего крема и видимый результат ощутите уже через две недели. В качестве отдельного средства восстанавливает защитную функцию кожи, питает и увлажняет кожу, способствует регенерации клеток. Глубоко увлажненная кожа. Набор всего за 329 рублей. Увлажнение, восстановление, увлажнение и защита и глубокое увлажнение. Ритуалы красоты. Любой набор всего за 399 рублей. Острый ум, крепкие нервы, новинка. Оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему. Первая новинка. Стимулирует выработку гормонов радости серотонина. Помогает организму противостоять стрессу. Второе средство для интеллекта. Способствует улучшению мозгового кровообращения. Помогает сохранить концентрацию и внимание. Попробуйте новинки со скидкой минус 45%. И доброе начало для стильной ванной комнаты пожалуйста орнамент соты решение для ванны в стиле эклектика романтичные цветы выбор для ванны в стиле прованс или классика инновации на страже вашей красоты бонусы за покупки платье меньше супер цена 29 рублей при покупке по каталогу на сумма 299 рублей Ваш личный эксперт красоты и молодости. Скидки до 50%. Самые выгодные предложения каталога. Преображение возрастных волос, безупречная гладкость волос и восстановление от корней до кончиков. И следующая наша серия. Это серия Салон Кэр. Роскошь салонного ухода день за днем. Любой набор за 429 рублей. Ценные масла для питания ваших волос. И второй набор кератин для направленного восстановления волос. Супер цены от 29 рублей. Уходовая косметика. Беру все. Могу себе это позволить. И всеми нами любимая серия секрет стори. В следующем каталоге в пятом с завтрашнего дня скидки будут до 55%. Ваш персональный физиотерапевт Денс терапия динамической электроэнейростимуляции. Это физиотерапевтический метод воздействия током низкой частоты на определенную зоны тела. Такой метод зарекомендовал себя в качестве эффективной лечебной практики и профилактики многих заболеваний. Красивая сервировка стола уютно и торжественно, скидки до 40%. И наша всеми тоже любимая. Серия Дом Фаберлик. Супер цены от 99 рублей. Живите красиво, а о чистоте позаботится Фаберлик. И самое интересное предложение. С 19 марта по 8 апреля при единовременной покупке двух мужских ароматов восьмой элемент. Колонгне, если я правильно прочла. один плюс 1 равно 3. И получите еще один в подарок. Свежий цитрусовый акватический аромат. Это у нас стартовый набор для новичков. Весьма выгодный. И стартовая программа. Размещайте каждый каталог заказа от 2499 рублей. И стоимость набора для вас будет 299 рублей. Или 4999 рублей. В ценах каталога с шага номер два И получаете набор всего лишь за 99 рублей. Видите, какие шикарные наборы. Это вся топовая продукция компании которые пользуются на Друзья, способом. если вас заинтересовали новинки или вы хотите стать покупателем компании Фаберлик, обращайтесь. Всегда спасибо за внимание. Всем пока-пока.